Всем привет, вы на канале ее и с вами Бакуменко Антон. Давно у нас не было уроков по другим графическим редакторам, помимо иллюстратор. Думаю, пора исправлять эту ошибку и сегодня мы с вами разберемся, что такое макап и как его создать самостоятельно. Потому как более-менее опытные дизайнеры, наверное, уже использовали все существующие макапы с просторов сети, которые выглядели более-менее адекватно и приемлемо. Другие же не используют макапы, потому что не знают о их существовании или просто не видят в них смысла. Давайте коротко разберемся, что такое макап. Это полноразмерная модель какого-либо объекта, на который будет нанесен ваш дизайн. У вас может возникнуть закономерный вопрос. А зачем? Я же могу просто прислать заказчику скриншот дизайн проекта, чтобы он оценил, как это выглядит. И конечно вы будете правы, но не совсем. Проблема заключается в том, что у некоторых людей либо слабо, либо совсем не развито пространственное мышление, из-за чего они никак не могут представить в голове, как должен дизайн выглядеть в среде, будь то приложение, сайт, баннер или плакат. А значит, что при использовании макапов при демонстрации Шанс получить одобрение со стороны заказчика у вас возрастает. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к практике и создадим. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к практике и создадим свой собственный макап. Для этого нам понадобится изображение на что мы будем накладывать, и изображение, что мы будем накладывать. В моем случае это книги и это обложка. Книги. То есть я оформлю только лицевую сторону, покажу вам, как это делается, для понимания. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно взять прямоугольник и примерно на глаз создать размер под обложку книги. Итак, прямоугольник готов. Теперь нам надо его преобразовать в смарт-объект. Вся суть макапов заключается в смарт-объекте. А смарт-объект запоминает положение нашей фигуры. Первоначальная. Даже если мы ее исказим, он будет применять к ней картинки в этот смарт-объект в том положении, в котором фигура была первоначально. Да, достаточно запутанный текст, но вы сейчас все увидите сами. Итак, значит, первым делом мы нажимаем правой кнопкой мыши на наш прямоугольник преобразовать в смарт-объект. У вас появится такой файлик, иконочка файлики на вашем слое. Дальше мы нажимаем Ctrl-T, и теперь мы можем нажать правой кнопкой мыши и... Искажение. Теперь мы искажаем наш прямоугольник под формат нашей книги. Давайте даже помень поменьше сделаем прозрачность, 50%, чтобы видеть. Далее мы нажимаем Enter, чтобы применить. Здорово. Теперь вернем прозрачность на 100%. И смотрите, что у нас получается. Теперь, если мы сделаем дабл-клик на иконке, мы переходим непосредственно в наш смарт-объект. Теперь мы находим нашу книгу, зажимаем Ctrl, нажимаем на иконочку и нажимаем Ctrl-C, чтобы копировать. Переносим в слой смарт-объекта Чуть-чуть, наверное, надо ее уме так, уменьшить, ее надо вот так вот. И нажимаем Enter. Теперь нажимаем Ctrl-S. И переходим в сам макап. Смотрите, ничего не исказилось, но обложка, как бы наше изображение, легло прямо на книгу, которая была отрендерена. И смотрится достаточно реалистично. Также надо сделать, также нужно еще наложить макап вот на эти стороны, вот эта вот сторона вся должна быть в макапе и нижняя, чем я сейчас и займусь. И вот наш завершающий аккорд. Снизу я положил снова же изображение, но там была тень. И нам надо ее вернуть, то есть нам надо затенить это пространство. Как же это сделать? На самом деле все просто. Вы можете просто создать прямоугольник или обрисовать, наверное, лучше пером. Давайте перо возьмем, создадим новый слой. И просто эту зону мы обрисуем и зальем, зальем черным. Сделаем прозрачность меньше, будет та же самая тень. Итак, значит, открываем свойства слоя, дабл клик на слое. Здесь наложение цвета и выбираем черный. Теперь нам надо нажать правой кнопкой мыши и растрировать стиль слоя. Далее мы можем уменьшить непрозрачность в 50%. И даже, наверное, сделать слой «Маску», взять «Градиент», правой кнопкой мыши на троеточие «Градиент», и попробовать его применить, чтобы добавить немножечко, наверное, света, как-то так. И вот что у нас получилось. То есть мы создали свой макап. И все выглядит достаточно реалистично. Конечно, можно добавить еще сюда теней, света и так далее. Поработать э, с коррекцией и, и прочее, прочее, прочее. Но давайте еще взглянем э, на готовый макап, профессиональный, так скажем, более профессиональный. Я вот как раз таки скачал. Смотрите, что он в себе содержит. Значит, здесь есть две папки. Это BG Background и непосредственно наша брошюра. То есть, если мы заглянем в BG, здесь есть настройка фона, он отдельно уровни, правда непонятно что они меняют я вот не вижу но они здесь есть ладно и слой под background gпgх разместить background изображение сюда в папке 3 fold мы можем найти cover плюс inside брошюр это у нас левая свернутая брошюра и open cover панель брошюр то есть правая брошюра открытая и непосредственно в них уже мы можем найти папку Front Cover Panel, и здесь как раз мы видим те же самые смарт-объекты. Дабл-клик, ок, и здесь уже можно применять ваш смарт-объект. И, и здесь непосредственно можно накладывать ваш дизайн. Вот что получается. И на самом деле в интернете есть два типа готовых макапов. Это как вот этот пример, то есть это полностью с нуля созданный макап. Я могу здесь выключить совершенно все, и фон, и изображение по частям или полностью. И есть еще как создавали мы, то есть у нас есть заготовка, вот эти вот книги, и непосредственно на них мы наложили наш дизайн. И есть третий метод создания макапов, это программа... Adobe Dimension о ней я расскажу в следующем видео. Если, конечно, вы об этом попросите. Захотите, в принципе, то я расскажу об этой программе, как в ней работать и создавать макапы. Там есть 3D заготовки, значит объектов, на которые вы можете разместить ваш дизайн, добавить эффекты и так далее и тому подобное. То есть это программа со средним уровнем 3D, где не надо много знаний, но при этом вы можете получить хороший э, рендер, хороший результат, чтобы предоставить его заказчику. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Надеюсь, данный ролик был вам полезен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и, конечно, пишите комментарии. До новых встреч!